Неприятный запах изо рта может быть вызван воспалением десен, заболеванием зубов, воспалением слизистой горла, носа и его пазух, миндалин, а также воспалением пищеварительных органов. Если вы чувствуете неприятный запах изо рта, начните поиски его причины у стоматолога. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и пишите комментарии.